Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о предстоящем лунном затмении, которое произойдет 5 июня 2020 года. Это затмение будет в 16 градусе знака Близнецы и именно с этого затмения начнется коридор затмений летних. Всего летом будет три затмения и мы рассмотрим в этом видео подробно самое первое затмение. Также поговорим о коридоре затмений и о том, как именно это первое затмение повлияет на каждый знак зодиака. Обратите внимание, что к этому видео есть навигация в закрепленном комментарии, а также в описании. Так что заходите для того, чтобы находить именно ту информацию, которая нужна непосредственно вам. Итак, для начала поговорим о коридоре затмений. Так называется период между первым и последним затмением одного сезона. И коридор затмений может иметь разную протяженность. В этом сезоне он будет иметь протяженность один месяц. И начнется он 5 июня и будет длиться по 5 июля. Очень важно... Каким именно затмением открывается коридор затмений? Или это солнечное затмение, или это лунное затмение? Этот сезон начинается с лунного затмения. Как известно, лунное затмение позволяет завершить какой-то цикл, поэтому можно считать, что весь этот коридор затмений будет посвящен тому, чтобы все мы вычеркнули из своей жизни те ситуации, которые тянутся долгий период времени, которые доставляют нам дискомфорт, которые заставляют нас нервничать. То есть, по сути, этот коридор очень хороший для того, чтобы очистить свою жизнь от тех тем, которые существуют очень давно, но при этом они воздействуют отрицательным образом на нас с вами. Тоже попадает под влияние коридора затмений? На кого будет воздействовать сильнее всего период с 5 июня по 5 июля? Ответом на этот вопрос будет то, что коридор затмений абсолютно на каждого из нас влияет. Просто это влияние может быть разным. Некоторые люди ощущают прилив сил, и они будто бы включаются в какой-то очень активный процесс, и в связи с этим они очень активно работают и решают целый ряд вопросов, которые до этого были на стопе. Есть же люди, которые наоборот в коридоре затмений ощущают недомогание, они могут ощущать недостаток сил для того, чтобы в том же темпе активном двигаться по жизни. Поэтому главное правило в коридоре затмений прислушиваться к своему организму, ни в коем случае не нужно себя заставлять что-то делать или, наоборот, пытаться себя сдержать из-за того, что коридор затмений и э, очень много э, разного рода мифов существует, которые иногда могут заставлять людей поверить в эти мифы и, соответственно, бездействовать в период затмений. Но на самом деле э, Затмения для того и даны, чтобы каждый из нас смог решить какой-то важный вопрос, который очень давно назрел в его жизни. Поэтому используйте благоприятные возможности, если они у вас будут. Или же наоборот, дайте себе возможность отдохнуть и набраться сил, если опять-таки в этом будет необходимость. Безусловно, что наше индивидуальное восприятие того или иного затмения или в целом коридора затмений зависит от нашего гороскопа и от того, как конкретно эти затмения влияют на наш гороскоп. Если они затрагивают чувствительные точки гороскопа нашей натальной карты, соответственно, мы будем более чувствительны в этот период, и в нашей жизни будут происходить важные события. Но всего в году в этом в 2020 будет 6 затмений, и понятное дело, что не каждое из этих затмений будет супер важным для каждого человека. Поэтому все-таки нужно понимать, что не все затмения приносят в жизнь какие-то роковые события, поэтому нужно просто наблюдать за тем, что происходит в вашей жизни на момент затмений. И уже исходя из этих событий делать для себя соответствующие выводы. Как же использовать период затмений и как правильно себя вести в этот период? В первую очередь нужно сохранять спокойствие. Если вы почувствуете, что затмения на вас сильно воздействуют, очень важно все-таки сохранять баланс и равновесие во всем и поймать свою волну. Делать то, что вы должны делать на этот момент времени, не всегда даже можно предугадать, насколько эти действия потом будут полезны или наоборот. Но бывает так, что именно в период затмений мы ощущаем то, что мы должны выполнить ту или иную задачу, и от этого иногда даже сложно куда-то убежать. Также в астрологии есть такое правило, что затмения воздействуют на те регионы и на население, которое живет в тех регионах, где это затмение очень хорошо видно. Поэтому проследите, сможете ли вы наблюдать за этим затмением в вашем регионе, в котором вы проживаете. Если это так, то в таком случае данное затмение будет влиять не только на вас, но и на жителей вашего города. Сильнее всего это затмение повлияет на представителей мутабельных знаков зодиака. Это у нас Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Если вы рождены в те даты, которые вы сейчас увидите на экране, либо если у вас асцендент находится в тех градусах, которые вы сейчас видите на экране, это значит, что затмение повлияет на вас очень и очень сильно, и ваша вашей жизни начинается период больших перемен, и это затмение может только положить начало какой-то новой странице в вашей жизни. Также обратите внимание на то, что затмение не всегда проигрывается только в тот день, когда оно непосредственно происходит. Я бы советовала вам смотреть минимум за две недели до затмения и две недели после затмения. Обращайте внимание, какие важные события происходят в вашей жизни. Если посмотреть карту затмения, то можно обнаружить, что очень ярко помимо Солнца и Луны, что логично, выделены Марс и Венера — две личные планеты, которые отвечают за тему взаимоотношений. При этом Марс напряженно аспектирует одновременно и Солнце, и Луну, а Венера, которая сейчас ретроградно соединяется с Солнцем, и это говорит о том, что тема взаимоотношений по данному затмению будет выходить на первый план. И это не значит, что все поголовно начнут между собой ругаться, но обычно данное затмение, такого рода затмение, показывает, что где тонко, там и рвётся. Поэтому если у вас были в отношениях с кем-то конфликты серьезные и разногласия, то данное затмение может помочь вам либо справиться с этим конфликтом, решить его, либо же, наоборот, оно может даже привести к разрыву. Марс — это планета сама по себе очень активная, и так как он напряженно аспектирует светило в день затмения, то в целом можно считать, что этот день очень травмоопасный, особенно если есть соответствующие аспекты к вашей натальной карте, что, конечно же, можно увидеть только индивидуально. Также достаточно напряженная будет дорожная обстановка в день затмения, поэтому нужно максимально осторожно вести себя в поездках и в отношениях. Также данное затмение за счет того, что очень сильное влияние Марса и Венеры будет наблюдаться, оно может заставить обсуждать в отношениях какие-то моменты, которые ранее не обсуждались. Это может для многих оказаться шоком и настоящим открытием. Поэтому в целом данное затмение на самом деле способствует сближению в отношениях и устранению каких-то вещей, которые очень долго не удовлетворяли обе стороны. И в данном случае есть два варианта — либо примирение и консенсус, устранение тех вещей, которые не нравились, либо разрыв. Давайте же теперь рассмотрим влияние данного затмения на каждый знак Зодиака. И начнем мы со знака Стрелец, ведь именно в вашем знаке происходит данное затмение, поэтому оно повлияет на вашу Личность и на вашу жизнь в целом. Это самое первое затмение из серии затмений, которые произойдут на оси знаков Близнецы Стрелец, поэтому вы можете ощутить сильнейшую волну перемен в вашей жизни. И в первую очередь все, что будет происходить, будет позволять вам узнать больше о себе, будет желание что-то в себе менять. И, соответственно, некоторые люди могут, конечно, это очень болезненно воспринимать. В целом, можно сказать, что для стрельцов этот год не самый простой в их жизни. Это еще связано с тем, что... Управитель знака «Стрелец» Юпитер находится в Козероге под влиянием Сатурна. И этот год очень сильно дисциплинирует ваш знак Зодиака и заставляет быть более последовательным, продуманным и, возможно, заставляет даже больше работать и больше вкладывать сил в то или иное дело. Но данное затмение сконцентрирует ваше внимание не столько на работе и обязанностях, как на вашей Личности. Данное затмение поможет вам посмотреть на ту или иную ситуацию под другим углом, особенно это касается отношений. Также затмение обычно помогает увидеть какие-то черты вашего характера, которые мешают вам преуспевать. И неуверенность в этом вопросе, конечно же, на первом месте. Козероги, затмение пройдет по вашему 12 дому, и на самом деле это будет для вас своего рода облегчением. Ведь последние три года были достаточно напряженными и сложными. Это было связано с тем, что две очень серьезные планеты Сатурн и Плутон, шли в соединении по вашему знаку. И первое облегчение произошло тогда, когда Сатурн вышел из вашего знака. И второе облегчение — это то, что затмение постепенно уже выходит из оси знака «рак» и Козерог, И это тоже переводит фокус внимания с вашей Личности и вносит в вашу жизнь больше расслабленности. И поэтому данное затмение поможет вам немножко отойти от дел. Появится ощущение, что есть кому доверить часть работы, которую вы выполняли ранее. Это хорошее затмение для того, чтобы хотя бы на время уехать от всех, перезарядиться, перезагрузиться. Двенадцатый дом отвечает за отдых, за духовную работу, за темы уединения или за работу в одиночестве. Вы почувствуете, что свет софитов больше не, не светит вам ярко в глаза, и в связи с этим у вас есть время подумать, все взвесить и строить планы на ближайшее будущее. Учтите, что данное затмение не располагает к активному образу жизни, особенно к тому, чтобы испытывать сильные физические нагрузки. Поэтому постарайтесь себя по максимуму разгрузить. И если вы ощущаете, что вас одолевает лень, то это яркий сигнал, что вам нужно отдохнуть и что вам нужно немножко снизить жизненный темп. Ну и, само собой, 12 дом отвечает за то, что было скрыто от глаз, поэтому вы можете раскрывать какие-то тайны, они могут касаться вас как Личности, могут касаться и вашего окружения. Будет такой эффект, что вам открываются глаза на то, что ранее вы не замечали. Водолеи. Затмение происходит в вашем 11 секторе, который отвечает за друзей, группы, коллективы. И это очень похожая тема с вашим знаком зодиака, поэтому данное затмение поможет вам оценить себя и свою эффективность в коллективе. Вы можете очень эмоционально воспринимать ситуации, которые будут происходить с вашими друзьями или с вашими единомышленниками. Могут решаться очень важные вопросы в вашем рабочем коллективе. Например, какие-то… Люди будут увольняться и уходить, на их место придет кто-то новый. Обычно, когда затмение проходит по 11 дому, то в личной жизни в этот период все очень хорошо. При этом какие-то изменения происходят в окружении, на работе, и это не воспринимается как что-то очень серьезное и то, что может глубоко ранить. Но все же данное затмение поможет вам сделать определенные выводы о том, насколько вы эффективны в плане командной работы и насколько те люди, которые вас окружают, заслуживают доверия. Безусловно, Лунное затмение в 11 доме дает возможность получить результат и увидеть этот результат. И если вы последнее время очень достойно себя вели в какой-то ситуации или очень усердно работали, то по этому затмению вы безусловно будете собой гордиться. Рыбы затмение произойдет в вашем десятом доме это значит, что будут меняться жизненные цели и приоритеты. То что еще не так давно было для вас важнейшей темой в жизни, постепенно будет отходить на второй план. И на это место придут новые цели, новые желания, новые приоритеты. И вы будете вдохновляться чем-то абсолютно другим. Вы будете трудиться ради абсолютно иных целей. И поначалу это может вас очень сильно беспокоить, но на самом деле лучшее решение — это все таки эмоции отставить в сторону. Так как десятый дом отвечает за карьеру, то может меняться само отношение к карьере. И то, как вы строите карьеру, то, в какой сфере вы хотите себя проявить, вот эти темы, ваши жизненные ориентиры под влиянием данного затмения будут серьезно меняться. Овны, затмение произойдет в вашем девятом секторе, который отвечает за авторитетов, за идею, которая нами движет. Поэтому в вашей жизни может меняться какая-то фундаментальная идея, на которой раньше много чего строилось. Соответственно, это период, когда вы сможете переосмыслить какие-то вещи и научиться смотреть на те или иные ситуации более широко. И в связи с тем, что появится вот такая мудрость, вы сможете определенные вещи отпустить и сфокусировать свое внимание на чем-то более важном, более глобальном в вашей жизни. Это хорошее затмение для того, чтобы получать результаты в интеллектуальной сфере деятельности, а также это хорошее затмение, чтобы получать результаты в виде оформления каких-то бумаг, документов, получения каких-то регари или статуса. Тельцы. Затмение происходит в вашем восьмом доме, и это дом чужих денег, это дом страсти, дом стресса, дом взаимоотношений очень близких, тесных. И лунное затмение поможет вам отпустить какую-то ситуацию, какого-то человека, который ранее заставлял вас страдать. Это затмение попросту поможет вам выработать здравый пофигизм и то, что ранее заставляло вас переживать, даже плохо спать ночами, сейчас перестает вас волновать. И это дает вам возможность освободиться, почувствовать свободу и занять себя чем-то новым. Безусловно, восьмой сектор — это сектор финансов, поэтому если вы в последнее время решали какие-то важные финансовые вопросы или старались много заработать, куда-то вложить деньги, то данное затмение проявит данную ситуацию и поможет вам увидеть ваши достижения или сделать какой-то вывод по теме финансов. Близнецы, затмения происходят в вашем седьмом доме, и это значит, что вам нужно максимально спокойно относиться к тому, что происходит в ваших отношениях. Это период, когда вы перестаете ожидать, вы перестаете надеяться и, как говорится, ждать с моря погоды. Это период, когда вы смотрите на все, что происходит, и видите то, как есть на самом деле. И э, данное затмение тоже поставит перед вами задачу успокоиться и принять тот факт, который есть в тех или иных отношениях. Поскольку затмение лунное оно безусловно даст возможность почувствовать, что завершается какой-то этап важный в отношениях, что построена определенная структура, есть определенное достижение. Это хорошее затмение для тех близнецов, кто ранее работал с людьми. с аудиторией определенные вы увидите очень ярко результат своей работы, в виде вашей востребованности. и затмение пройдет по вашему шестому дому, и оно может поставить перед вами задачу взять на себя определенные обязанности, включиться в какой-то рабочий процесс. Также данное затмение может помочь вам справиться с какой-то болезнью или темой, которая ранее вас очень сильно тяготила. По шестому сектору также идут темы заботы о ком-то. Поэтому может возникнуть внутренняя потребность поддерживать тех, кто слабее или тех, кто нуждается в вашей помощи. Львы, затмение произойдут по вашему пятому сектору, и это может проиграться в нескольких вариантах. Первое — это то, что вы будете нужны вашим детям, и вы будете очень ярко ощущать то, что ваша рука помощи, ваше плечо надежные, очень нужно сейчас кому-то из ваших детей. Это период, когда вы можете почувствовать, что созрел какой-то новый творческий проект. Это период, когда вы можете даже получать результаты по каким-то переживаниям. Это период, когда вы видите результат отношений с каким-то человеком. Вы видите, куда вас привела ваша любовь, куда вас привели ваши чувства. Это очень эмоциональное затмение для вас, которое поможет вам осознать свои ошибки в отношениях с теми людьми, кого вы любите. Девы, затмение произойдет в вашем четвертом секторе, это у нас тема дома и семьи, поэтому произойдут важные моменты, которые помогут вам почувствовать прочную основу, фундамент в виде поддержки вашей семьи. Это период, когда вы всецело поглощены темой семьи, дома, вы становитесь очень семейным человеком. Даже если раньше вы свое внимание распределяли на совершенно разные темы, то на данный момент семья будет вас волновать больше всего. И также вопросы, связанные с недвижимостью, переездом, ремонтом, будут тоже актуальны. Весы. затмения произойдет в вашем третьем секторе, который отвечает за процессы, достаточно подвижные в нашей жизни. Это когда мы чему-то обучаемся, куда-то ездим. Поэтому затмение может поставить перед вами задачу — купить автомобиль или больше куда-то выдвигаться, ходить на встречи со знакомыми, друзьями. Возникает потребность общаться, но в то же время — Появляется ощущение, что общение не будет прежним, и тот формат общения, который присутствовал в вашей жизни, он больше никого не удовлетворяет. Поэтому либо нужно менять подход к общению, либо нужно менять окружение. Также по третьему дому идут братья и сестры, близкие, родственники. Поэтому в жизни этих людей могут тоже происходить важные события. Какой-то цикл их жизни будет завершаться, и они будут стоять на пороге чего-то совершенно нового. И если это так происходит, то, скорее всего, вы также будете вовлечены в эти темы. Как минимум, вы будете много думать о своих родственниках. Скорпионы! Затмение происходит в вашем втором секторе финансов, ценностей, питания. И данное затмение может дать вам возможность получить финансовый результат, увидеть плоды своей деятельности, но в то же время и заставит менять подход в плане заработка или менять свое отношение к финансам. Возможно, в каких-то вопросах вы были слишком меркантильны, в каких-то вопросах вы могли наоборот, не учитывать свой вес и стоимость той или иной работы. И пришло время сбалансировать эти вещи. Плюс ко всему второй сектор отвечает также за питание, поэтому очень важно будет следить за своим питанием в этот период и не перегружать организм пищей, которая особенно вам не подходит. На самом деле, ваше здоровье и самочувствие будет в этот период очень сильно зависеть от того, что вы едите. Но финансы все таки будут для вас на первом месте по данному затмению. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Также под этим видео я разместила информацию о том, что 20 июля, Начинается обучение пятого потока в моей школе астрологии по натальной карте. Запись открыта уже, поэтому, если вы хотите стать учеником, регистрируйтесь по ссылке, либо пишите мне на почту или мои соцсети. Будем с вами на связи. Пока-пока.